Сейчас я снимаю, как миша проходит игру. Вот чёрт. Вот, а, Так, сейчас вот эфире. Так, мы эфире. Так, видели? Главное, не приземляться. Опа! Вот что. Хорошо, что не в эфире. Фух, так, главное теперь сосредоточиться. Я устал. Есть хрипло. Я теперь нужно сделать так, чтобы он приземлился быстрее. Ух, хорошо, что он не услышал. Мне надо прыгнуть на одну пушинку, потом на такую, понял? Окей. Давай. Есть. Давай, еще, давай тебя, молодец. Это, это... Да. да почему? Ты, ты думаешь, как он там застрял ты видел? Не знаю. Я четко застрял, видел, да? Да, дочь на закусами. Я да, уже с женой ну, уже сработаете, то это перестраивается. Три жизни осталось лишь, осталась, да? Да, согласен. Если мы не сможем, то это очень печально. Это будет так лучше. <ролоса> Оп, быстрее! Доскри... Ох! <ролоса> Он там руками еле из Видел? Селесон? Да. И теперь дальше остается Суперсоник, ты расскажешь, да что остаётся нам. Так, остается только лишь долететь до этой газеты и... нажать дочери изжог, чтобы она открыла дверь Да. А потом это нам нужно двигаться а, всей скоростью молнии и не отказаться до этих... Вы видели? Вот как это пройти вообще? Знаешь, прохожу? Да. да. да. Миниально. Да. А ну ладно, не торопиться, спокойненько нажимаешь. Ну, да. вот. Спокойненько. А я спокойненько. Я я понимаю, как это делается. Ну, ты понимаешь, как я прохожу? Да. Так, и... у у у Вот! Ой, ай! Ну, ты это вот Да, чё... Сом... Да что ж такое? Ш... Одно хпшка. Давай, Если... мы должны узнать. Если мы проиграем за Тейлзу, то это будет... печально. Mm -hmm. Давай, Тейлз, живи! Если Соник тебя не увидит, тебе будет полностью хана. Мы должны, чтобы Тейлз... Мы, должны... мы хотим, чтобы Тейлз выжил. Не бьют, ура, не бьют, ура, не бьют, ура. Все болеем за Мишу, да? Да. Жаль, что у вас наказа нет. Mm -hmm. Да, спину. Mm -hmm. Это как будто идти, это как будто невозможно идти. Ага, все, прошел. Так, тихо. Фух. Оп. Оп. Оп. Оп, Ну да я сейчас не должен летить, да? Да. Помочь. Так, ну, да. так, я стоял с вами моя ненавидимая часть. Макет. Вот эту другацию бракету. Ну давай, Телс, чего ты устаешь? Давай. Как? Да не долетел. Ты долетел, вс, Телс, погиб, нет. Ладно, давай я. Суперсоник, я буду снимать. Вот Суперсоник. Uh -huh. Давай, проходи. Зана колзу. Так, давай. вот. Не, кто. Вот все. Вот. Ну все, он начал Зана колзу. Вот он Ага, еще одну жизнь? Ты бессонник? Да. Давай, на. Я тебя с ним доберусь. Сейчас Вот черт. Окей. Так, все, он все хорошо, что он будет. И у нас две была, ха-ха. Разгончик? а Видишь, какой быстрый? с собой? Часная интеллигия. Это... это... кровь? Это был Соник? Я... если это... Я прочитать. Давай снимать. Вот. Супер Соник проходит. Давай. Ой, Блин! блин! Супер Соник пришел на шипы. Давай, ты Такой. Остается один жирный толстый Жирная да. И мы его, конечно, спасать не будем Зачем он нужен? Это глупый ешь у меня в базе а. Ну просто как всегда, не любит читать Так, залетела машина, посолн. Стрелка вверх. Так, все, мы выпарнули. Поймал. Ты спустякал. Тигай! Вот что, зарядка заканчивается. Ладно, ребята. Мы поедем плохо, поедем на тренинг. С вами был Суперсоник Соник и Миша. И Миша, всем пока! -пока!